Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу представить вам книгу Теофили Готье «Ария Марселла и другие новеллы». В эту книгу входят замечательные вещи, замечательные новеллы, их несколько. И первую новеллу, кстати, вы можете прочитать совершенно бесплатно на магазине на странице Витрес. Она самая простая, такая невинная и немножечко романтическая. Вообще все новеллы Теофилии Гаси очень интересные. Само слово новелла связано с интересным, захватывающим сюжетом, с неожиданной концовкой. И те, кто любит именно такого плана вещи, то есть где есть захватывающий сюжет, неожиданная концовка, яркие действующие лица, какие-то необычные события, все это ждет вас в книге Теофиля Готье. Почему так, наз... книга так названа, Ария Марсела. А это имя, а что это за имя вы узнаете, прочитав одну из новел, действий, которые происходят в Италии, в Помпеях и молодые люди там путешествуют, и один из них э, влюбляется. А вот как, что было, как, какие были обстоятельства, все это вы узнаете, читая книгу. Еще одна новелла, которая... Представляет особенный интерес это последняя новелла «Царь Кандоль», которая интересна своими описаниями. Прежде всего, здесь Теофейд Готье выступает как необыкновенно талантливый художник слова. И, конечно, я думаю, что не найдется ни одного человека, которого эта новелла не потрясет. Я желаю вам интересного чтения. Книга продается. Я предлагаю вам также подписываться на канал. Всего доброго. До свидания.